Друзья, вот я сейчас перешел на меню помощи. В King Profit есть меню помощи. И в создании бота написана полностью инструкция, как его нужно создавать, что конкретно нужно делать. Все это вы можете почитать здесь. А я вам сейчас покажу, как это делать на практике. Мы в первую очередь должны создать бота в Телеграме для того, чтобы взять токен данного бота. Это делается очень быстро мы по сути переходим вот по данной ссылке или набираем бот фазер в телеграме вот я захожу сейчас telegram вбиваю поиск и видим вот этот вот бот фазер переходим сюда и нажимаем кнопку start и у нас выходит сразу все его функции какие у него есть по сути, нам нужно только создание нового бота. Это верхнее, вот это вот меню, New Bot. Мы нажимаем его. И тут мне предлагает выбрать название. То есть, название вашего бота. О чем ваш бот? Ну, я на примере проекта King Profit буду делать название. Ну, примерно так я вот наугад взял, нажал, далее. Теперь он мне говорит, что я должен выбрать username, то есть именно непосредственно логин вашего бота. Ну, ну например, вот такой вы можете любой. Можно вот так даже это стереть. Вот получится короче чуть, чуть. И нажимаем далее. И все. По сути, бот готов. Мы видим адрес нашего бота и мы видим токен токен который нам нужно будет ставить на сайте в принципе нам больше этот бот не нужен и мы по сути просто копируем сначала название и переходим в меню на сайте итак друзья вот мы в меню на сайте и мы создаем нового бота здесь вы увидите ваши боты вы сможете их через конструктор редактировать можете копировать либо поделиться ссылкой и соответственно они создадут такого же бота я создаю новый и нажимаю кнопку создать мне нужно название название мы берем по сути это название для сайта для вас то есть название этого бота внутри сайта но я делаю название таким же чтобы потом не путаться и не думать какой-то конкретно бот поэтому я вам рекомендую вставлять название именно самого бота и здесь мы должны указать токен токен который нам выдал бот и мы копируем данный токен вот отсюда я скопировал и теперь вставляю во второе поле и нажимаю кнопку добавить после чего вот я увидел его в списке и я могу нажать на конструктор могу даже не оплачивать пока его не запустил но советую вам сразу его оплатить потому что вы сможете его видеть в телеграме то есть пока вы не оплатите в телеграме вы его видеть не сможете но сможете пользоваться конструктором, изменять, что хотите делать. Но оплатить лучше, потому что вы увидите сразу результат своей работы, и, грубо говоря, создали что-то на сайте, и после этого сразу посмотрели, что произошло в этом боте, какие изменения произошли, все ли вас устраивает. Поэтому я сразу нажимаю «Оплатить», выбираю здесь 6 месяцев, вы можете выбирать сколько угодно, год, два, два года, 20 долларов, и я нажимаю «Оплатить». Все, теперь произошло. произошла оплата, и вот я вижу, что активен до 2024 года. И захожу в конструктор непосредственно. Вот, зашел я в конструктор, и вижу здесь две кнопки. А у нас нету пустое меню, и здесь я нажимаю «Редактировать». Сюда я могу также в данное окно либо вставить текст, либо вставить сразу какую-то ссылку, ну, например, «Заходите». и вставить ссылку на командный чат. И нажимаю «Сохранить». Я не стал менять этот текст, вы можете поменять. Нажал «Сохранить». Все, и теперь мы можем добавить также сюда изображение какое-то. Вот, например, выбрать файл и выбираю изображение, которое я хочу видеть в этом боте. и Нажимаю кнопку «Добавить». После чего мы видим уже данное сообщение, и здесь мы можем добавить меню, что основное, то есть это приветственное сообщение по сути и картинка, которая будет показываться, когда только человек запустит бота но мы можем добавить меню нажимаем добавить и например вписываем маркетинг и ссылку если мы здесь ставим ссылку сразу то это не будет расширенным меню это просто будет кнопкой которая будет вести на эту ссылку которую мы ставим если мы хотим меню в котором еще будут дополнительные кнопки то мы просто вот так делаем нажимаем добавить и у нас появляется данное меню Здесь мы можем также добавлять, вот, например, если я вобью сюда кнопку плюс и уже вобью туда, например, ссылку на маркетинг, ну, например, вот, просто любую вставлю, любую вставлю ссылку, не по нашему проекту, неважно, для такого ролика пойдет, поставил, нажал добавить, и также я вижу, что я могу в данное меню добавить изображение. Нажимаю кнопку «Добавить», выбираю файл и выбираю «Маркетинг». Нажимаю «Добавить». Все, у меня будет сразу и видео, и сразу будет картинка. И, например, я хочу еще добавить э, видео обзор, дополнительный еще. Например, э, и ввожу сюда ссылку. Ставил ссылку, нажал кнопку добавить. То есть в данном меню у меня уже выходит картинка, вот это видео и есть кнопка полный разбор маркетинга. Еще нужно нам всегда в каждое меню добавлять кнопку назад, чтобы возврат на главное меню, грубо говоря. Поэтому я нажимаю кнопку добавить. И пишу «Назад». И пишу «Добавить». Нажимаю. И вот у нас появилась кнопка «Назад». И вот здесь вот две кнопки появляются. То есть первая – это создать команду, которая выполняется по данной кнопке. То есть это мы можем поставить ссылку, переход на видео и так далее. Либо выбрать уже из существующих команд. У нас одна команда всегда по умолчанию записана. Первая команда – это главное меню. Я нажимаю вторую кнопку и выбираю ID команды 2 то есть она у нас самая верхняя то есть ID команды 3 это переход на видео а ID команды 2 это возврат то есть она всегда будет наверху и нажимаю кнопку сохранить все теперь у меня кнопка назад перемещает на главное меню и я могу посмотреть данный бот но еще хочу пока что добавить еще там какое-то меню например например напишу командный чат и сразу вставляю ссылку которая идет от чата нажал добавить вот мы видим у нас уже два меню еще нажимаю добавить связь со мной И вбиваю свой логин, например, Telegram. И нажимаю добавить. Все. Вот уже у нас связь со мной, команды чат маркетинг Ну, еще там ссылка для регистрации, да. И указываем ссылку регистрации. Они все сохранены у меня. Нажимаем добавить. И уже у нас 4 меню. То есть эти без перехода у нас. То есть, без других меню, здесь мы видим, что, видите, здесь появилась окошечка. А здесь просто сразу переход. То есть, мы можем добавлять либо меню, расширять в этом меню еще меню, в этом меню еще меню, и не забываем кнопочку «Назад». Ну, вот такого простого бота мы создали за минуту. Это очень быстро, очень просто. И, соответственно, чтобы мне посмотреть, что в боте, мы переходим «Назад». Копируем логин данного бота и переходим уже на него в Телеграме. Вот у нас появился рекламный сервис и нажимаем кнопку старт. Вот мы, вы видите, что картинку, которую я поставил сразу, вот она, вот у меня тоже, что я вставил, ну вот этот текст, вот этот бот, извините, заходите в команд чат, то что, я, то, что я вставлял. Вот мои меню. Связь со мной сразу будет переводить на меня. То есть вот она сразу переводит на меня. И маркетинг, вот видите, здесь мы видим, что здесь у нас идут сразу ссылки. То есть сразу переход. А когда мы нажимаем маркетинг, то открывается вот такое вот меню, где вышло видео, которое я поставил просто. Да? Потом полный разбор маркетинга. Также я могу открыть данное видео. Или отменить и кнопка назад который я поставил вот таким макаром мы очень быстро можем сделать абсолютно любого бота любую воронку по сути и с помощью нее увеличить коэффициент а, любого нашего проекта продажи любого товара и, и делается это очень быстро по поводу того а, как вам скопировать данного бота есть вот здесь две кнопки если я нажму поделиться у меня выходит данная ссылка. И когда человек делает копировать, нажимает, у него уже, ну, он перешел по данной ссылке, у него сразу он по перейдет на вот это вот меню. Название он пишет уже своего бота. То есть название для него. А токен, это вот как раз тот токен, который мы получаем в Телеграме, как я вам показывал в начале. То есть мы пишем название для себя, но опять же копируем название бота, логин бота, который мы создали. И в токене указываем э, тот токен, который нам дал телеграм, э, бот телеграма. И нажимаем кнопку «Добавить». У вас автоматически сразу скопируется весь бот со всеми его менюшками. И вам нужно будет только его отредактировать. Это настолько вообще быстро то есть также вы увидите его в списке, нажмете конструктор и также а, поменяете просто свою ссылку, чужую ссылку на свою и бот готов. Таким образом просто все команды со всех проектов будут залетать к нам, потому что это просто супер удивительный инструмент. Очень быстрый, простой и незаменимый для каждого сетевика. Вы сейчас прекрасно знаете, что, ну не только даже для сетевика, а для многих людей, потому что люди за бота отдают, я знаю, что минимум полторы тысячи рублей. И после этого им его сделали, все, они уже не могут его редактировать или надо опять платить. А здесь вы в любой момент, вам что-то не устроило, что-то вы захотели поменять, зашли, подредактировали, добавили новое меню, или отзывы вам новые, или еще что-то. То есть онлайн это все происходит. И, соответственно, конкурентов на данный момент с конструктором конструкторов, ботов King Profit нет. Вот. Дальше, друзья, будут больше и больше появляться новых услуг. И а, в данном конструкторе будут появляться новые функции, а, которые будут все новые и новые, новые добавляться. И плюс еще другие рекламные инструменты, другие возможности, которые а, нужны вообще для заработка в интернете, просто необходимы. Всего это стоит 5 долларов за полгода пользования данным сервисом данного бота. То есть по ценам тоже 300 рублей, это очень дешево, ну, доступно абсолютно каждому. И каждому еще а, незаменимый момент, то что все эти 5 долларов уходят в партнерскую программу и распределяются между участниками проекта. И соответственно, когда вы купите бота, кто-то с этого заработает реферальный бонус 30% и еще 70% будет распределено а, по маркетингу. И, соответственно вы также можете зарабатывать в данном маркетинге можете приглашать брать свою ссылку я вот видите приглашаю 102 партнера в первой линии у меня уже есть вот поэтому все это окупается и проект развивается и соответственно если вы создадите хорошую команду вы обеспечите себя очень хорошим доходом который может быть и 300 и 500 долларов в день вот чего вам и желаю Всем удачи, друзья, и спасибо, что смотрели. Всем пока.